А, Всем не конкретно надо, рассказать туда, да. не нужно Нашему бренду уже более 8 лет на российском рынке. Это наше собственное производство, которое выросло корнями из города Иркутска и Сибири. На сегодняшний день у нас а, два филиала по нашей стране. Это Иркутск и Москва. Два склада также в Иркутске и в Москве и два сервисных центра. Что на сегодняшний день очень важно, потому что мы Поддержка. по номеру бесплатного 8 800 захватываем всю территорию нашей страны, от Сахалина до Ленинграда, что очень удобно и розничным клиентам на объекте позвонить и выяснить все интересующие вопросы по настройке, по установке и монтажникам у любого нашего дизайна и дилера. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда вы находитесь в Москве, а ваш а, производитель в, в Перми, еще в каком-то городе, да, неважно где, и вам нужно в вечернее время, в 5 часов вечера вы находитесь на объекте, вам нужно связаться с пульсом, с поддержкой, вы не знаете, кому позвонить, вы не знаете, а, как произвести необходимые настройки, вам нужна в данном случае помощь, мы эту помощь в любом случае вам окажем. Это важно. Кроме этого, у нас на сегодняшний день гарантия 3 года на наше оборудование. Мы а, увеличили этот срок, потому что... Да, давайте. Мы увеличили этот срок гарантии, потому что мы вот принимаем для нашей на наше, вы выставляете гарантийную сроки для ваших конечно, для ваших праздничных клиентов. И э, два года вам в данном случае было недостаточно. Два года с момента производства раньше наш был урок гарантии. Сейчас мы увеличили за три Это важный момент, потому что мы прекрасно э, понимаем наше качество образования, мы в нем уверены. Э, несмотря на количество, большое количество инженеров в наших двух сервисных центрах, э, при этом ремонт... Пост-продажное обслуживание происходит очень быстро. В сервисном центре у нас оборудование находится не более двух дней. В точном дороге, если вы находитесь уже ближе к Москве, со снадок от дороги, да, отправляемся к оборудованию сервисного центра. Что Вот это управляемая уличная камера. Буквально они, наверное, в прошлом году появились. Питаются не такие камеры. Что вы, 901-я камера, это модель у нас уже более двух лет в Это поворотная камера IP двухмегапиксельная, низкостоположная. У нее угол э, обзора то есть у нее получается по горизонтали порядка. 270 градусов по вертикали, у нее порядка 90 градусов поворот. Она имеет 10-кратный зум, подсветку до 80 метров. У нее в комплекте есть сплиттер то есть ее не нужно дополнительно его покупать, то есть вы здесь уже сэкономите. Розничная цена, нее 20 тысяч рублей сейчас, да. Поворотная камера, можно ее настраивать по машинам, будет все могут быть как определенные точки на карте на изображении так и наезд, как на езде как на езде как на попросили снова на езде